Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Трепев и вы на канале Ребей Курортной недвижимости. Многие из вас уже, наверное, потеряли надежду приобрести квартиру в Сочи до 4 миллионов рублей, но на самом деле они есть. И я, к сожалению, не могу вам показать конкретную площадь, но я вам покажу сейчас аналог. И вы поймете, что вы на самом деле можете приобрести. То есть у вас будет дом вот в таком вот исполнении, с таким же керамогранитом в подъездах, с нормальными дверями, с электронными счетчиками на электроэнергию, с счетчиками на воду. То есть все будет учтено. Система пожаротушения, нормальные двери, хорошая отделка подъездов, фасада и самая главная территория будет со своим маленьким стадиончиком. Там будут спортивные детские площадки, зоны отдыха, озеленение и все. И самое Главная квартира будет стоить от 3 900. И если вы думаете, что это прям какая-то маленькая площадь, то нет, это 24 квадратных метра с двумя окнами. Не спешите делать выводы, потому что выглядеть она будет вот так. Это 24 метра, практически такая же квартира. Здесь два окна, зона кухни и зона спальни. Везде абсолютно размещаются шкафы, например, в самой спальне, прихожая, санузел. И самое главное, что дом еще на газовом отоплении. То есть вы, в принципе, будете очень мало денег тратить на коммуналку. Но согласитесь, для 24 метров... Вполне себе ничего так распланировано. И самое главное, что это находится недалеко от центра города. То есть пешком отсюда идти до того же Зимнего театра примерно 15 минут. В районе есть абсолютно все. Магазины, аптеки, стройматериалы, озон, Вайлберис, кулинария, общественный транспорт. И самое главное, что это равнина. Можно передвигаться пешком и недалеко до центра. Это соседний район вообще К сожалению, господа, не могу вам показать конкретную площадь Но наши специалисты могут вас привести на это место И показать, где это все находится Вы пройдете это все пешочком Посмотрите, понравится, не понравится Ну, я думаю, что понравится Предложение, мне кажется, за 3 900 с двумя окнами Ну, действительно стоящее И не забывайте подписываться на канал Ставьте лайки, пишите комментарии и рассказывайте своим друзьям об этом канале Потому что здесь вы можете найти действительно стоящее предложение Которое встречается на рынке Сочи Ссылочки вы найдете внизу вам всем удачи, хорошего настроения и пока.